тили ти ти ти, -ти, -ли, -ли, -ти -ли, -ли, -ли, ли Так что ты мне хотела рассказать сегодня? Ну да, интересно было. Мой муж, значит, возил родителей там на дачу, ну и разговаривал с моим папой, со своей мамой, моей мамой моя свекровь, и мой папа, муж и жена. Ну, так сложилось, да, вдовца два. Они поженились. Ты в курсе. Вот, и, значит, какая-то тема зашла. Значит, про бизнес Про дела все И вдруг, говорит, тесть Многие она рассказывает, говорит, тесть Говорит, вот, говорит, смотрел Передачу и говорит, где-то живет у него, значит, бизнесмен некий говорит, живет бизнес у него большой в Беларуси или где, я не помню, в Беларуси, да, а живет за границей, сам живет за границей, получает, зарабатывает 90, цифра, 99 тысяч долларов в месяц. И сколько-то ему надо, и ему все мало и мало. Так дал бы продавцам заработать свои, там, кто, значит, работает, увеличил бы зарплату, а ему мало, это сколько, куда он их все потянет, этих денег, пусть бы раздал, Гена а, нет, Гена такой, так что, раздать? Да, а что, раздать людям, нуждающимся, Гена говорит, так люди перестанут развиваться сами, если все, дай, дай, говорит, это же остановит развитие, говорит, человека, говорит, или вот, говорит, Гена говорит, если продавцу, а, он говорит, папа говорит, а продавцу бы увеличил, увеличил зарплату, Ж куда он вот эти деньги? Гена говорит, ну хорошо, говорит, увеличил бы зарплату, сколько увеличил? Ну в два, в три раза. Так Гена говорит, так со всех будут, со всех мест будут к нему стоять в очередь, да, проситься, во-первых. А во-вторых, работники, которые у него, они просто остановятся в, раз, в росте, в развитии. Им не надо будет тогда развиваться, у них будут просто капать деньги. И остановится, говорит, производство, его бизнес остановится. Ничего, Чужой. говорит, не понял. Ничего. Только, говорит, именно было дай, должен поделиться, и ему столько не надо. А вот смотри, на Чужой самом карман, деле денежка. это пост постсоветские программы а, в человеке, угу. и поэтому очень легко а, за эту тему цеплять людей, кто вышел из Советского Союза. Но да. насколько разрушительна эта тема. Вот а, просто задумайся Человек, который находится в состоянии агрессии к окружающему миру, потому что мир ему должен. должен. Это полное разрушение тела. Почему? Потому что тут же внутри слабость. Я же сам слаб, я же немощен, я же сам не могу. И тело моментально подстраивается под это. Я же сам слаб. И как только у тебя родилась, к тебе кто-то должен, у тебя тут же родилась внутри слабость. Это одни и те же качели. Да. Все у тебя внутри слабость А слабость как компенсируется у нас а, В психике? Заболеванием. Заболеванием И вот те, кому мир должен Вот они имеют свои бесплатные анализы В поликлиниках да? Ровненько, пожалуйста, идите, Им сдавайте Все должны чердяну. будут все да. должны. И все врачи будут должны И все лаборанты будут должны И будут и, ходить и играть и в анализы И будут смотреть в чужие карманы Будут смотреть, будут именно Что да. вот этот много зарабатывает а На самом деле деньги это это великолепный механизм для управления внутренним ростом человека внутренним именно ростом человека Конечно. то есть когда человек стимул. это стимул да, да. хочешь двигаться причем, смотри, деньги-то в подсознании отражены под чувствами. То, что в дальнейшем откликается интуицией, то, что люди говорят, интуитивно почувствовал, туда-то вложил там, и так далее. На самом деле, когда ты валишь по интересу, то деньги являются стимулом, благодаря которому ты слышишь себя для того, чтобы двигаться в интересе. Это великолепный стимул. И а, просто так дать человеку, знаешь, вот даже. Это остановка в развитии. Это Если остановка. Просто так ты останавливаешь этого человека в развитие, а значит, останавливаешь самого себя. Вот смотри, алкоголик Всё. сидит на улице и просит милостыню. Дай милостыню. Угу. Если ты ему дашь хлебушка покушать, да, угу. бомжик. Одно. Кстати, у меня на глазах так было. Это недалеко. Кого-то я возила, было, в храм меня просили. В общем, кого-то из тренеров я возила, в храм просили меня. А, в монастырь, да. Когда тренера ко мне приезжали, в монастырь попросили меня отвезти. Это женский здесь, угу. на Нововиленской есть. И я туда возила. И пока ждала человека, там у них хлебопекарня своя угу, была угу. такая. Я купила хлебушка. Она и есть. тут, Да. И там угу. сидел нищий. И вот он просил: дайте дайте денежку, дайте денежки. Ну, и вот передо мной девушка вышла оттуда, держала два хлеба. И она взяла один хлеб. Он запустил ее обратно этим хлеб. Говорит, я денег просил. Я так стою, <свят> <свят> атас. Понимаешь? Но на самом деле это вот она, блин, вот прям очевидная и, это... злость, и, и злость и жадность, и жадность и деградация и полная. И при этом ты ему дашь денег? Он пойдет что? Он пойдет бутылку на, эти, на этом купит, да. он еще больше уйдет в болезнь. Да. И таким образом ты профинансируешь его деградацию да. в остановка. чистом виде, остановка. Это был настолько наглядный пример тогда, что я на парковке стояла, я просто обалдела, вот глядя на это все, выйдя из магазина, там все это рядом. Так, а вот э, смотри, очевидно, очевидно. А вот возьми теперь э, с, тему, которую я сейчас рассказывала, да, про работников. Ты дай этому работнику в два, в три раза зарплату. Точно такая же картина. Остановится. Полностью. Точно такая ты, он, Человек остановится. И тебя начнет требовать еще больше. И больше, и ты будешь виноват еще. Да. Ты будешь еще плохим. Он будет требовать. А при этом остановится в развитии. Стимула нет. Просто так деньги падают, и все. А когда человек в интересе движется, в своем деле, то деньги всегда есть рядом, вот они это, не могут Вот не это быть. та тема, на которой становятся банкротами предприятия. И те предприятия, которые становятся убыточными, для них проблема персонала одна, это уже из своего опыта говорю, это одна из самых острых проблем. Потому что персонал он привык к определенному уровню дохода. И он требует этот уровень. И сколько бы ты ни менял кризисное руководство, угу. пока ты не сменишь персонал, Все, да, который персонал. весь... Если ты приходишь на предприятие, которое сейчас в кризисе, надо увольнять всех, а у нас по законодательству всех как уволить? Mm -hmm. У нас же настолько социально защищенное государство. Ай-яй-яй! У того там тот инвалид, а у того там он не сможет прожить. А это и есть при этом понимаешь, получается? это Нет рассадник болезней, mm -hmm. это рассадник получается. Чем больше социальных льгот у mm -hmm. человека, тем больше он ну, не парадокс, нет тем стимула. больше он не благодарен за эти льготы, он Точно. считает это нормой. Да. И тем больше у него нет стимула развиваться, да. тем нету. больше он ленив и он не будет работать. Угу. И поэтому, когда а, я вижу, что те же все социальные вещи развиваются и показывают, да, у нас социальное государство... Очень классно. Вот мне нравятся социальные подходы с ИПшниками. Вот сейчас ИПшники меня забанят, да, тех, кто будет смотреть. У нас же ты платишь ФСЗН как ИПшник. Кстати, тоже немало платишь. Среднюю зарплату выплачиваешь в месяц. Но на фоне, как платят предприятия, угу. это все-таки цветочки. Угу. Так вот, когда ИПшник заболевает, не трудоустро... не... Не, а, не... Ты не можешь сам себя обеспечить. Типа. Ты можешь обратиться за больничным, если ты заболел в ССЗМ. И ты знаешь, а, те начисления, которые ты получаешь по больничному листу, угу. они настолько смешны. А, это просто беспрецедентно. Угу. То есть, а, если ты смотришь на эти суммы, у тебя желание болеть заканчивается сразу же. Ты тратишь больше времени, пока ты возишься с ФСЗН uh -huh. И поэтому ИПшники все знают, что проще заработать, чем взять у ФСЗН на больничный uh -huh. <laughs> Поэтому вот эта система, она стимулирует то, чтобы человек работал Никто не полагается на то, что ему кто-то даст И те же ИПшники, они эти деньги не на больничные тратят, а на свою пенсию, когда по старости она придет вот оно, это стимул. Так, а да. те, кто работают на госпредприятии, как? Это кто, кто самый здоровый и пышники. Да, потому что они вкалывают, да, они отвечают за то, что они делают. С ними не надо возиться. И при этом, смотри, а на госпредприятии, ой, я сегодня чихнула. Кольнула, да, Или да, у да. меня в боку кольнула. Схожу-ка я больничная больничную Мне заплатят. Мне заплатят. Все. Ой, поначалу там 90%, потом 100%. Угу. Все Все а на ребенка сто процентов, значит, мои дети будут болеть. Да, да. Я не хочу я... идти на работу, я, ой, у тебя сопельки, значит, я на ребенка вызову врача. Я не хочу идти на работу. Я ну не хочу вот. идти на работу. Остановка развития себя полная, полная. Но это то, что Деградация. мы сегодня имеем в нашем государстве. Да. И сколько бы ни говорили, что мы сейчас нас закидают сейчас тухлыми яйцами, но это же правда. Да, Возьми любую мамку, которая не хочет идти на работу, она постарается оформить больничный на своего ребенка. У меня, кстати, на ребенка нет ни одного больничного. Потому что какой больничный на Если ребенок заболел, то я его быстренько за три дня сама подниму на ноги и все. Для того, чтобы он не болел, для того, чтобы я могла работать, потому что мне интересно работать. И посмотри по две недели, кто сидит на больничном с детьми. Это, это огромная тема. Это огромная тема. но Это тема остановки в развитии человека. Да, да. И при этом этот же человек... Неблагодарен государству, неблагодарен тому, кто платит, и будет орать, что ему мало да. копейки заплатили. Да, и... Это рассадник заразы. Ну вот я хотела сказать, это о чем? Это рассадник заразы? Заразы? Это что? И тогда зараза это где рождается? В голове ИПшника или в голове наемника? В том-то и дело. Наемного рабочего, да. И при этом наемный будет же еще и обвинять руководство, все что угодно, да. И этот пример я приведу. Это точно так же. Вот возьмем по образу и подобию. Есть указание, допустим, да, указание починить дорогу. И дорога дороги чинятся. Дороги чинятся. Как они чинятся? На совесть. Как для себя или а бы получить зарплату то есть день отбыл а бы с рук да а потом эти дороги по этим же дорогам эти же люди ездят кого они ругают себя нет они ругают, говорят вот как государство делает дороги с кого начинается это то есть есть указание сделать дорогу дан материал кто делает мы или государство, или тот, кто э, указания давал. Кто делает? Все же от нас зависит. Я к, тому, я к тому, что все, абсолютно все, что бы ни было, бы ни, это зависит от нас, от нашей совести, от нашей искренности и от, на, и от нашего умения любить, ценить себя, свою жизнь. И если, вот, если мы начнем все, что... Все абсолютно, что бы мы ни делали, делать искренне, как для себя, Мир меняется вот просто как я всегда говорила он может поменяться в один миг если только осознать что мы живем и все что мы делаем мы делаем для себя не кто-то виноват и предъявляется потом вот э, э, ну фамилии не буду говорить вот виноват он значит сказал сделать дороги под него делали и не доделали кто делал кто он или люди вы сами делали? Вот он, вот он деградация, вот он остановка в развитии, вот оно. Зарплата просто так выданная ни за что. Понимаешь, о чем я? Вот. Да? А будут предъявлять именно претензии, и виноват будет тот, кто... Но сам момент, когда человек предъявляет претензии, в этот момент, вот сам момент, как только хочется предъявить кому-то претензию, в этот момент выносит соответственность. Да. Это Бог уже снаружи. Все, значит, внутри пустота, которая заполняется болезнью. И по-другому не бывает. Да. Вот это все, как моему папе. да? Получается, Бог разрешит, нет, Бог накажет или Бог помилует. Все. Понимаешь? А я никто. Я завишу от Бога решение. Вот и все. И не надо брать Он ответственность ответ, за свою жизнь. Не надо. Я слабенький, я больненький. там Или я старенький, или я... А что я могу сделать? Все. Вот так вот наша жизнь строится. И пока... И казалось бы, мы сейчас говорим очевидные вещи, да? Казалось бы, вот прям черным по белому, наглядно. А человек... Будет, будет много людей, которые будут либо обижаться, либо обвинять, но они не будут слышать то, о чем я Возьми наши последние подкасты, которые мы записали. Там есть письма, просто даже обиды за то, что мы не прочитали целиком пост. Серьезно? Это право человека. Это право человека реагировать так, как он сочтет. Хорошо. Мир. Да, это про его право. И болеть его право. Его право. Смотри, тогда тоже ведь человек, который э, приходит на наш канал, да, и потом начинает предъявлять не так где-то что-то, не так одеты, не так выглядим, не так... Ты что сюда пришел? Ты в театр пришел? Где на актеров там посмотреть? Или ты пришел за сутью? Ты послушай, ты просто послушай. Тебе не... Ну, как бы... А ты пришел, знаешь, оценщик такой. Это так, это не так. Вот я бы вот так, а я бы вот так. Слушай, ты сейчас напомнила, и вдруг я вдруг в цепочкой выстроилась, как сработало мое подсознание. Это где-то летом, там под, под какими-то роликами, уже не помню, где-то или ну, где-то в письмах было, насчет того, что как можно нам доверять, ведь они сидят там в какой-то дешевой квартире, на какой-то дешевой мебели. Ну, и там ну, ну, такая писалочка была. А мы тогда начали работать уже из студии. И смотри, как мое подсознание свернуло. Ведь стоит студия, стоит дом. Стоит еще один дом, да? Все стоит. А мы снимаем здесь, потому что нам здесь удобно. А потом, потом поменяем, но... Но мы вообще к одежке, Судливые. мы вообще к обертке отнеслись. То есть получилось, блин, даже вот кто писал это дело, получилось, что подсознание наоборот. Уже ж тогда было совсем другое другое крыло развернуто. Такое, когда хотелось какой-то фешенебельности. А потом раз, вернулось, нет, нифига, будет только конфета. голышко будет без обертки. Но она вкусная. Да, да на самом деле, хоть на, я не знаю, где мы там можем стоять, на пне в лесу снимать. Ну это же не... А это и, салгей, или на поваря. ветку на дерево сесть вдвоем. Самое главное, что нам с тобой комфортно, знаешь, А ведь не комфортно тому, кто слушает и оценивает. Вот, ну, так, Если нам комфортно, а тот, который не так там сидим или не так... Ну, у тебя право выбора. Но это же тебе некомфортно, тебе не нравится. А мне не нравится. Ну, так мне а... вообще очень нравится. Суть! Суть сама, именно суть в том. Зачем ты сюда пришел, получается? Ну зачем? Оценивать, где в магазин, где-нибудь или там на рынок, взвешивай чего-нибудь. Видишь, это не момент знаем. выноса Бога. На самом деле, момент выноса э, ответственности. Момент предъявления, предъявления претензий любой. Угу. Это вынос ответственности. Вынос ответственности в этот момент, вынос Бога. Это внутренний мир остается пустой. Все. Единственный вариант зажечь свет в этом внутреннем мире, это включить боль. То есть это, да. это один вот прямой да. механизм. Вот да. Он на пальцах разложен и по-другому не будет. И тогда задумайся, какую роль сыграла в этом религия да. И какую гадость она при этом сделала государству. Да. И какую гадость приносит себе государство в тот момент, когда он запуска... оно запускает механизм должен, вместо механизма благодарю. А ведь напрямую механизм благодарности давал бы совершенно другой выхлоп. Это, да, потому что э, если не брать благодарность, а должен, то это и приводит к деградации. Да. Остановка Полная это пожирание который, того ресурса, что который есть. есть. Да, вот это то, что мне дали, то я и буду и, и вот, я буду перерабатывать. Да. И есть при этом наглядные примеры, когда можно через благодарность. Я не знаю, там благодарность или что работала в Дубае, как в Дубае поднялись. Молниеносно. Почему? Потому что искренне было раскрыто все возможности. То есть вот оно прям искренно и мгновенно, мгновенно страна поднялась. Мгновенно выросла, просто неимоверно выросла. А я, ну, я вот я не могу сейчас сказать, что, но ну, вот просто очевидный пример, как там, я не знаю, там через благодарность или что было, там, через, но там была через открытость, денег, да. там конкретное вкатывание, но там был интерес. Чистый интерес, интерес и интерес и вложить желание. Сделать, желание, желание да. именно вот желание, как от себя, как я говорю, как дороги Но опять-таки с теми же американцами была благодарность. Но я вот не знаю этой тему. Я просто говорю, что этот а подняли полностью. Там тему был дали действительно, там был открытое желание и открытый интерес. Это вот как с дорогами, как я говорю, для себя, для себя делание мгновенный рост страны. Вот пример, когда нет ограничений, нет зажатостей. И на самом деле, если появились ограничения, появились зажатости, то все, будет смена тела. Неинтересно будет. Ну, болезнь. Все. Болезнь, да. Поэтому старые суждение насчет того, что там разрушение. Дать всем, раздать всем. Ну, уже была история. Был 17-й да, год. Да. Это все в никуда. Это разнесется. Дать всем, как это, забрать... У, у кого-то, да, и раздать всем остановка. Все, остановка. размазывание, остановка. Остановка именно в стимуле развития, в стимуле движения. Остановка. Каждое сознание должно расти, и должен быть интерес. Если пока это сознание находится, оно не имеет интереса в своей жизни, значит, у него должен быть стимул. А стимул что? Деньги заработать. Для того, чтобы оно, ленивое это сознание, да, могло, проснулось вину. и двигалось. Вот это вот морковка должна быть для этого. Чтобы что-то получить, ты должен вложить. Да, но слово должен, это нет. У тебя должен быть интерес либо стимул, что если хочу покушать. Но если я не заработаю, я буду голодным. Вот. А если ему будут давать, а ты знаешь, как сидит так в клетке, тебя хозяин кормит, кормит, кормит, и, и ты деградируешь, тебе не надо не развиваться, тебе ничего не надо. Остановка. Час зависла. Я зависла. У осла знаешь, должна быть морковка. морковка. Точно, точно. У осла должна быть морковка. И в то же самое время, если у тебя есть интерес, то ты уже не осел. А и... теперь смотри. Какой соблазн возникает видеть в людях осла? Конечно. И тогда можно расписать, как вообще была создана религия. религия. Как она да, полностью распишешь, А это откладая. значит, платформа власти не пройдет. Расширение не случилось. И осознание не произошло. Вот Обрывчик а это набросывая. значит, да, вот этот уголочек, циклическая, да? циклическая ошибка. Опять? А ведь на самом деле вот Опять. этот уголочек, это положительное не я. Не я. Оно дорогое, оно обломано. Обломано и страх, что игра свернется. Страх потери игры. Да? Поэтому надо было зациклить, чтобы игра продолжалась вечно. И люди верили, что они живут одну жизнь. Да, И тогда жизнь, она не для подсознания, для подсознания, которое видит остановку в развитии, да, у подсознания исчезает, ну как бы на время отложен страх потери игры. То есть есть, может, надежда есть еще, еще и Просто есть надежда, подсознание зациклено есть, на такой игре. Есть, да. А ведь на самом деле эта игра может быть вот такой. А, а, а подсознание и видит все возможности. А подсознание видит с возможностями. Возможности, что такая игра. Да. Но оно зациклено на этой ошибке, оно не может выйти из этого да, шарика Да, Потому воздушного. что тело, пока тело не услышит. Пока тело не услышит, а тело боится. А тело ограничивает себя, боится ограничивает, и при этом, смотри, тело боится смерти, и при этом уверенно движется к смерти, ограничивая себя, все свои да. возможности. Уверенно двигается. Парадокс. То есть мне 50 лет, мне уже ничего не надо, и мне бы это тело сохранить. И, Я и шел на кладбище парад... ровненько, Мы парадокс. у нас существует первый страх, благодаря которому формируются инстинкты. Это страх смерти, и мы уверенно, уверенно туда. туда двигаемся. Конкретно. Конкретно складываем лапки. По сути У нас... дела, инстинкты работают на от, отложенную смерть во времени, создавая дельту во времени, на физическом, уровне. откладывая смерть. Карман, игровой карман. А столько интересны эти психические механизмы, которые в нас работают. А когда начинаешь их целостно собирать, как пазлики, просто офигеваешь. до да. Того, что человек на самом деле огромная биомашина, которая никогда не пользуется мозгом. Точно. 2% лицок, а там 3. Автопилот от на мозг. Это, это просто невероятно. Смотри. Ладно, Илон Маск, хорошо. Теперь еще, смотри, просто, у меня уже теперь две темы. А, да, Сказать просто про того же Илона Маска или же про того же бизнесмена, с которого начался этот подкаст. А, смотри, человек в своем интересе, на самом деле, он движется, он уже достиг много чего. да, Пусть там, как папа говорит, 99 тысяч в месяц он зарабатывает. Такая цифра прям. Посчитать. Он уже не думает о деньгах. Он них не, они у него в априори уже есть всегда, потому что он в своем интересе, он уже давно их перерос. И если этот человек начнет остановиться и перестанет в своем интересе идти, а развернется и начнет раздавать бедным, или как там сказать, тем, кто, да, получается, смотри, какая парадокс зависимость получается. Он отказывается от самого себя, он отказывается от своего интереса. 100% отказывается от денег. У него закрывается это все. А если он продолжает валить в интересе в своем и не цепляется за деньги, они у него есть, но он в интересе, они у него еще больше будут расти. Еще больше. Потому что он не зациклен за, ним, за них. Вот, ну это про Илон Маск, Это, кстати, сегодняшняя тема отказов. Как мы отказываемся? Тема лекции. Как мы отказываемся от денег, возможностей, от всего, от отношений, от здоровья, от, от всего. Как мы отказываемся, не думая об этом? Да. Да. даже не задумываясь, ну как-то я вот это сделала, но как это связано это не связанные вещи mm -hmm. когда мы не видим целостно работу механизма мы вырываем кусок мы говорим, нет-нет-нет, мы нет этого торта оторвали от этого если ты отрываешь от целого если ты отказываешься то отказываясь от страны, отказываясь от э, семьи, отказываясь, отказываясь, это не значит, что надо прийти и сказать: все, я отказался, я сюда больше не ногой». или все, я развожусь и с тобой, все. Нет, мы зачастую совершаем те действия, которые подсознание расценивает именно так, и для этого не надо проговаривать вслух, У -у -у. и это будет отказом. Отказ, отказ от самого себя. Потому что действие подсознание всегда понимает как да. официальное по контракту, договоренность да. да. договоренности. Да. И по-другому не бывает. У -у -у. Блин, вообще сейчас, когда смотришь, как интересна жизнь. Но сегодня, кстати, интересная лекция будет вечером. Именно про отказы, которая потом 28 числа перерастет в осознание положительного нея. Вот это очень интересно. После подавленной тем. злости. Представляешь, какая бомба эта неделя. это эта не неделя визили. вообще бомбическая. Нас с тобой проперло. Ладно, у нас собрание. Поехали. Давай.